Здорово бандиты, с вами Панда. мы уже много способов обсудили заработка в интернете, рассказал я вам несколько мошеннических схем, да, рассказал вам, как зарабатывать на текстах, как сделать свой сайт, как раскрутить канал на YouTube. и, соответственно, рассказал вам про фриланс немножко. Есть еще один хороший способ заработать денег, но здесь играет ну, важное значение, что вы умеете в жизни, то есть, например, очень популярная сейчас тема это уроки по скайпу. Реально по скайпу можно учить практически всему, то есть можно учить даже на барабанах играть по скайпу с вебкой. Конечно, это не настолько круто, как работа с живым репетитором, да, с живым музыкантом, но, например, во многих вещах, ну если вам нужен репетитор по ЕГЭ, например, или там, учитель английского языка, в принципе, это делать более чем реально. Я сам долгое время и сейчас иногда занимаюсь с девочкой английским языком по скайпу, причем, как плачу из-за это ей периодически денежку. Ну, мы там по такой подружеской схеме, я плачу 200 рублей в час, но тем не менее, это неплохие деньги, учитывая, что это не напряженный формат. То есть это не вести в аудитории, это ты спокойно сидишь, по скайпу рассказываешь. Что касается меня и моего опыта обучения людей, я занимался раньше таким проектом как конференции по заработку на ютюбе, то есть по сути то, что я сейчас выложил вам бесплатно, да, я когда-то рассказывал платно за денежку, я собирал 20 человек в скайпе, но ну, это предел был, вот максимум я 20 собрал, брал с них по 500 рублей и в течение двух часов рассказывал по заработку на ютюбе, отвечал на их вопросы, эта тема на самом деле практически безграничная Придумать можно много чего, но учите, что ваше знание должно быть востребовано. То есть, если вы умеете хорошо играть в доту, то это менее востребовано, чем если вы умеете, допустим, хорошо решать задачи по математике, которая там входит в программу ЕГЭ. То есть, чем обширнее и мощнее ваше знание, да, тем больше вы можете заработать. Что касается поиска клиентов, да, то здесь нужно выбрать правильную нишу. То есть, если вы условно учите людей там, играть в Counter-Strike, то у вас будет, во-первых, очень мало целевой аудитории, вы будете стоить недорого, а если вы учите, допустим, там, китайскому языку, то ваш, соответственно, приз ценник по скайпу может сильно возрасти. Естественно, преподавать нужен какой-то талант, нужно уметь объяснить, нужно а, уметь показать человеку, да, тем более дистанционно. Но, в принципе, там, вот, лич, лично для меня в этом ничего сложного нет. То есть, если ты в какой-то своей тематике разбираешься, в своей нише, то ну, это не сложно. Поэтому, если у вас есть какой-то навык, то можете его преподавать. Я вот занимался когда-то, да, я рассказывал вот, заработок на YouTube, и я учил сайты на WordPress делать когда-то. То есть у, технологий сейчас очень много. Я учил ставить с нуля, объяснял, коучил, то есть прям по ходу вел э, людей, ну и, соответственно, там помогал им, если у них возникали какие-то вопросы. Это на самом деле безграничная практически сейчас тема и что касается поиск клиентов, да, ну, во-первых, профиль ВКонтакте да, делаем себе, соответственно, пишем, что вы этим занимаетесь, делаем группу ВКонтакте, ну, и какие-то объявления, да, в зависимости от вашей тематики, может быть, немножко пропиариться и попробовать на этом заработать. Единственное, что а, я видел чуваков, которые там тоже вели конференции по Ютубу, ну, так или иначе были моими конкурентами, но при этом там не разбирались в этой теме, да, а, ну, у них было намного меньше аудитории, чем у меня, то есть я спокойно собирал, повторюсь, ну, полную конфу за немаленькие денежки и рассказывал, то есть, если, конечно, вы не умеете, вы только теоретик, у вас нет за плечами там какого-то мощного опыта, то есть, условно, если вы сдали ЕГЭ по-русскому, там, на 100 баллов, да, ну, наверное, вы можете объяснить, как это делать другим, при условии, что у вас есть преподавательские навыки, а если вы сдали сам на 30, да, и вы в теории знаете, как это можно сдать на 100, или вы в теории знаете, как продвинуть канал на YouTube до 200 тысяч подписчиков, но у вас нет такого канала, ну, тогда ваши знания не особо ценны, то есть, если ты такой умный, почему не богат, как говорится. Вот, так что способ интересный, можете юзать, можете пробовать, ну и опять же вопросы по этому способу заработка можно задавать в комментариях. Спасибо за просмотр, ребят, много всего интересного еще будет, подписывайтесь на канал и удачи вам.